Привет, Немиркины, говорят, что одиночество – это универсальный человеческий опыт. И есть шанс, что если вы смотрите эту передачу, то, скорее всего, вы тоже чувствовали себя одиноким. Никто не свободен от чувства одиночества в своей жизни время от времени, независимо от возраста, расы, происхождения или социальных обстоятельств. Но если оставить его на произвол судьбы, оно может стать потенциально вредным состоянием души. Так почему же мы чувствуем себя одинокими? И что еще лучше, что мы можем с этим сделать? Вот шесть признаков, подтвержденных психологией, которые помогут вам в этом. Первый, у вас есть хороший друг или два. Большинство людей чувствуют себя одинокими, когда у них не так много друзей, как им хотелось бы, или у них слишком много знакомых, с которыми они не чувствуют себя особенно близкими. Поэтому если в вашей жизни есть хотя бы один близкий друг, которому вы искренне доверяете и который заботится о вас, то вы уже гораздо лучше, чем вам кажется. Второе, у вас есть люди, к которым вы можете обратиться за помощью. Многие люди хотят быть популярными и любимыми, никогда не иметь друга рядом с собой или хвастаться миллионом подписчиков в социальных сетях. Но все мы знаем, что в глубине души все это не имеет значения, если люди, которыми вы себя окружаете, не заботятся о вас как о личности. Так что, если вы когда-нибудь оказывались в трудной ситуации или боролись с проблемой, которую вам помог решить кто-то в вашей жизни, будь то друг или член семьи, считайте, что вам повезло. Вы не так одиноки, как вам кажется. В-третьих, у вас есть люди, которые могут дать вам совет, даже если вы, возможно, боитесь открыться и нагрузить других людей своими проблемами. Или боитесь, что они будут относиться к вам по-другому. Правда в том, что вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Кто знает, возможно, в вашей жизни уже есть много людей, которые с радостью выслушают то, что вас беспокоит, и даже дадут совет. Родители, лучший друг, учитель, психолог и так далее. В-четвертых, вы можете поговорить о своих увлечениях и интересах. Ладно, возможно, разговоры обо всех этих трогательных вещах доставляют вам дискомфорт, но это нормально. Многие люди чувствуют то же самое, но разговор с кем-то о ваших увлечениях и интересах может быть не только полезным, но и терапевтическим, особенно с теми, кто разделяет ту же страсть, что и вы. Найти человека, с которым можно поговорить обо всем, что делает вас счастливым, будь то любимый фильм, книга или времяпрепровождение, уже достаточно, чтобы мы почувствовали более сильное чувство принадлежности и эмоциональную связь с другими людьми. Номер пять. У вас есть люди, с которыми вы регулярно общаетесь. Даже если вы видите их не так часто, как хотелось бы, или вам кажется, что вы отдалились друг от друга и уже не так близки, как раньше, это не значит, что ваши близкие перестали заботиться о вас, или что вы больше не имеете для них значения. Скорее всего, даже если они больше не поддерживают связь, они все равно время от времени заглядывают к вам и проверяют, все ли у вас в порядке. Воскресный поздний завтрак в доме ваших родителей, посиделки за чашечкой кофе со старым другом, быстрый телефонный звонок от брата или сестры. Все эти вещи говорят о том, что вы не так одиноки, как вам иногда кажется, потому что в конце концов ваши близкие всегда будут рядом. И номер 6. Вы осторожны с тем, кого впускаете в дом. Осторожность в выборе тех, кого вы впускаете в свою жизнь и в свое окружение, может принести много плодов. Но она также может заставить нас чувствовать себя более одинокими, чем мы есть на самом деле. Нам может казаться, что мы не так часто присутствуем в социальных сетях. Мы не так часто выходим в свет, как считают другие люди или не постоянно окружены другими людьми в повседневной жизни. Однако, несмотря на все это, гораздо лучше выбирать друзей с умом, потому что тогда вы можете быть уверены, что людям, рядом с которыми вы теряете бдительность, можно доверять. А вы относитесь к чему-то из того, что мы здесь упомянули? Помогло ли вам это понять, что вы не так одиноки, как вам казалось раньше? Хотя очень заманчиво отодвинуть такое болезненное и пугающее чувство в сторону, важно признать его и попытаться понять, почему мы так себя чувствуем. В конце концов, одиночество – это такая же эмоция, как и любая другая человеческая эмоция. Оно призвано научить нас чему-то о себе, чего мы, возможно, еще не осознаем. Может быть, одиночество пытается сказать вам, что нужно приложить сознательные усилия, чтобы стать ближе к своим близким. А может быть, оно говорит вам, что в вашей жизни нужно что-то изменить. Какой бы ни была причина, если вы серьезно боретесь со своим психическим здоровьем, лучшее, что вы можете сделать, это обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью. Если вы нашли это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые, возможно, тоже найдут в нем понимание. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы получать новые материалы. Все использованные источники добавлены в поле описания ниже. Спасибо за просмотр, до встречи!